Друзья, всем привет. Как видите, я уже осваивал Форекс. А, смотрите, выбрал я Брокета Амаркетс. Ссылочку на него я оставлю в описании. Если что, можете переходить, осваиваться. Но, ребят, если вы пока что в Форексе не разбираетесь, ни в коем случае не заливайте реальные деньги и не торгуйте. Пока не разберетесь. А сейчас я осваиваюсь, веду торговлю на демо-счете. Как видите, вот я уже 6% заработал депозиту. А, как только я освоюсь, я вам... Знание передам. Я знаю, вы ждете, ждать осталось недолго. И, ребят, еще раз повторяю, ни в коем случае не торгуйте, если вы в Форексе пока что не разбираетесь. Здесь вы что-нибудь не так нажмете, у вас слетит депозит просто. Так вот, пока что я в Форексе осваиваюсь, я показываю, как я осваиваюсь, но сегодня у нас будет торговая сессия а, на бинарных опционах. А если интересно, давайте я объясню анализ э, на Форексе. Почему я здесь зашел? Смотрите. Ну, во-первых, открываем дневной таймфрейм. Здесь у нас имеется... Уровень поддержки, красным, я думаю, будет видно, здесь находится наша область поддержки, цена дошла до этой области и она начала отскакивать Далее на часовом тайфрейме я увидел у нас поджатие к уровню, то есть зашел здесь на пробитие, мое любимое, у нас здесь происходит поджатие к уровню, уровень тестируется Постепенно цена подходит к этому уровню, возникает свечные информации, которые указывают на пробитие, и я зашел здесь на пробитие. И учитывая то, что цена у нас здесь ходит вот в таком диапазоне, вот наш примерный диапазон движения цены, то можно рассчитывать вот на такой отскок. Кстати, давайте-ка закроем позицию, потому что потенциал уже в принципе отработал. Здесь я take профит не ставил, потому что демо-счет «закрыть позицию». То есть все, 6% практически я заработал Окей, про стоп лосы про тейк-профиты, про то, как настроить график, про то, как открывать позиции Я вам потом обязательно скажу Ну, давайте перейдем к торговле на бинарных опционах Итак, давайте начнем нашу торговую сессию проведу просто обычную а, торговую сессию Поищем с вами хорошие ситуации, это никогда лишним не будет Смотрите, валютная пара, австралийский доллар, японская иена Давайте сразу быстренько зайдем на 3 минуты, просто за ценой пойдем Смотрите, часовой таймфрейм Пойдем по порядку Присутствует у нас восходящий тренд. Восходящий тренд. Здесь присутствует область поддержки. Выделяют область. А цена дошла до области поддержки. и Мы рассчитываем на коррекцию вверх, на движение вверх. Далее смотрим 5 минут тайфрейм. Здесь мы видим скопление на уровне поддержки. Небольшое повышение наших минимумов. И а, мы рассчитываем на выход из этого диапазона и движение примерно вот к этой области То есть небольшое коррекционное движение Далее минуты тайфрейм, здесь в принципе картина та же самая То есть вот был у нас коридор Движение вниз, коридор на уровне поддержки а, Далее цена у нас вышла из этого коридора И мы рассчитываем на коррекционное движение вверх по инерции Зашел здесь на 3 минуты, просто следую за ценой Давайте подготовим сразу же перекрытие Сделки на меньшее время экспирации – это, естественно, риск. Поэтому, возможно, частенько придется перекрываться. Но чтобы не упустить момент, я захожу на такое маленькое время экспирации. То есть еще раз, смотрите. Цена у нас ходила в диапазоне в коридорчике. Возникла уверенная свеча на повышение, пробитие небольшого локального уровня. И мы зашли здесь на коррекционное движение, следом за ценой. Давайте с вами дожидаться. Ребят, я сделаю потом отдельное видео насчет анализа Некоторые люди, приходят единицы, конечно, но приходят, пишут, мол, твой анализ неправильный, ты ставишь наугад, невозможно анализировать маленькие тайфреймы. Ребят, я уже кучу всего прочитал, я торгую около пяти лет, и во всех источниках, абсолютно во всех, пишут одно. Анализ, ребята, это искусство, а не наука. Поймите. То есть, каждый трейдер использует базовые концепции, базовые знания. А, и свой опыт. Он их совмещает и торгует так, как ему удобно, так, как он умеет. Между прочим, в книжке «Технический анализ. Полный курс» это написано практически на первых страницах. Так что те трейдеры, которые пытаются вам втереть такую дичь, мол, их анализ полностью правильный и никакой другой анализ просто не может быть правильным. Это не так. Что важно в трейдинге, вы мне скажите? Чтобы сделка зашла. В трейдинге важен профит. А каким образом можно получить этот профит, это абсолютно не важно. Технический анализ, ребят, когда-то тоже называли угадыванием. Вы поймите. То есть, если кто-то, какой-то трейдер пытается втереть вам э, дичь, что, мол, только его анализ работает, то, ну, его даже нельзя назвать трейдером, ребят. Как трейдер может не знать, что анализ – это искусство? Я думаю, вы меня поняли. Я сделаю потом какой-то отдельный видеоролик э, на эту тему. Пока давайте продолжим торговать. Я пока заговорился, уже перекрытие поставил. То есть, первая сделочка у нас э, зашла в минус, смотрите. Небольшой ретестик произошел, и а, на уровне поддержки я заключил уже перекрытие. Происходит импульс, давайте с вами дожидаться. Итак, остается 10 секунд, перекрытие у нас заходит в плюс. А я почему об этом, ребят, начал говорить, потому что я начал перечитывать все это дело, потому что я перешел на форекс, я раньше брал из источников информацию для торговли на бинарах опционов То есть постраивал информацию под торговлю мою на бинарных опционов Теперь я все перечитываю, пингуру все перечитываю Чтобы построить, подстроить эту информацию под форекс Давайте с вами искать дальше ситуации продолжим торговлю Друзья, смотрите, валютная пара, британский фунт, австралийский доллар Здесь у нас вырисовывается кое-какая интересная ситуация Давайте зайдем на 10 минут на повышение Подготовим сразу перекрытие Смотрите, что я здесь увидел. Давайте начнем с более больших таймфреймов. Здесь у нас цена движется вот в таком диапазоне. Нисходящий коридор. Вот диапазон движения нашей цены. А слева мы видим уверенную свечу на повышение. Это у нас отскок от уровня поддержки. Почему я зашел именно здесь? Поскольку я увидел разворот и разворотные формации. Смотрите, это 5 минутный таймфрейм. Также видим а, слева импульсы. Уверенные свечи на повышение, что говорит о силе покупателей. Далее, здесь находится у нас сильный уровень поддержки, область поддержки. Цена скорректировалась. Обратите внимание, что свечи на понижение гораздо меньше, чем свечи на повышение. Цена скорректировалась у нас до уровня поддержки. На уровне поддержки возник паттерн поглощения. И паттерн поглощения при данных всех условиях показывает именно движение вверх. Я зашел здесь на импульс вверх. Импульс, в принципе, у нас уже происходит, остается 8 минут. Произойти может все, что угодно, поэтому давайте ждать. То есть, ребята, не верьте трейдерам, которые говорят, что их анализ единственно правильный. Эти трейдеры просто нагло вам врут. Может быть, они даже сами себе врут. Если у какого-то трейдера что-то определенно не работает, это не значит, что это не работает вообще. Как-то, в принципе, вообще может быть связано с логикой. Если у кого-то это работает, у кого-то нет. Значит, один умеет, а другой нет, поэтому работает. К примеру, давайте я вам скажу, что работает. Вот 100% работает. Линия MA. MA200, Moving Average Вот начертите эту линию и зарабатывайте по ней Вы сольетесь, потому что у вас это работать не будет Вам нужно сначала набраться опыта Опыта в этой стратегии, понимаете о чем я? Поэтому если кто-то вот так вот возвышает свой анализ Если кто-то говорит, что его анализ единственно правильный То это балабол Я думаю, вы меня поняли Смотрите, остается одна минута У нас произошло движение к уровню поддержки Естественно, перекрываться здесь я не стал Потому что моя сделку уже заключена на уровне поддержки Давайте откроем 5 минуты тайфрейм. То есть паттерн себя отработал, импульсно теперь происходит движение вниз. Причем достаточно уверенное. По итогу вероятнее всего на закрой здесь минус. Давайте с вами дожидаться. Перекрытие пока я не ставлю. Отскок от уровня поддержки мы с вами уже спрогнозировали. То есть вероятнее всего цена здесь пойдет на повышение в скором времени. У нас остается 14 минут до конца часа. Это также нужно учитывать. Я выделил вот точку для захода, но пока не захожу, потому что у нас здесь уверенная свеча на понижение, то есть цену тянут вниз. Давайте принесем точку примерно пока что вот до сюда. И будем дожидаться. Итак, ребят, давайте зайдем на 12 минут, а до конца часа на повышение. Зашел я здесь до конца часа, чтобы словить по возможности импульсы. Кому непонятно, почему я зашел в нисходящем тренде при таком движении вниз. В данном месте, где мы зашли с вами, у нас. Цену толкает на повышение, с большей степенью, смотрите. 5 минут тайфрейм, опять же, импульсы вверх, здесь уровень поддержки, небольшое поджатие к локальному уровню, пробитие вверх. Свечи на понижение гораздо меньше свечей на повышении. сил здесь больше у покупателей, поскольку здесь находится уровень поддержки. Цена на часовом тайфрейме двигается в диапазоне, в нисходящем коридоре, а в коридоре цена двигается от уровня к уровню, думаю это должно быть понятно. Если мы проведем трендовую линию, то вот наша трендовая линия. Также можно провести еще одну трендовую линию вот здесь вот. Но поскольку цена уже часто выходила за пределы э, нижней трендовой линии, то теперь лучше учитывать именно верхнюю трендовую линию. Потому что нижняя уже не совсем актуальна. Смотрите, обратите внимание на тени. То есть вот здесь цена аж два раза выходит за эту линию. То есть это за трендовую линию лучше не считать. Лучше проводить трендовую линию через максимумы, самые высокие максимумы, поэтому потенциал на повышение у нас сохраняется. Если вам нужна картина побольше, то вот, хороший уровень поддержки, тренд на повышение, сильный. Сейчас у нас будет происходить закрытие часа. Я зашел до закрытия часа, во-первых, при этом закрытие часа может произойти сильный импульс на повышение, но если же цену до конца часа будут толкать дальше на понижение, то с очень большой вероятностью на открытии часа цена стрельнет вверх. Поэтому, если даже это перекрытие зайдет в минус, то я не переживаю. Почему я так решил? Потому что на своем опыте я уже подорговал такие моменты очень много раз. Даже вы можете заметить, что цена часто меняет свое направление именно на начале часа, на открытии часовой свечи. Смотрите, к примеру. Вот у нас 17.00. Проведу я вот такую вот линию. То есть на закрытии часовой свечи были импульсы на повышение. 17.00 цена сменила свое направление. Естественно, естественно, в данном месте в краткосрочной перспективе. Далее, вот 16.00, импульс вверх на закрытие, импульс вниз на открытие. Ну, я думаю, вы меня поняли. Готовлю время экспирации 10 минут. Нет, давайте даже 5 минут. Зайдем вот чисто на открытие следующей часовой свечи. До закрытия часовой свечи остается 4 минуты. Давайте с вами ждать. Так, до закрытия часовой свечи остается 1 минута. Пока что у нас просто шикарнейшая ситуация вырисовывается. Здесь будет явный отскок вверх. Я вот прям просто максимально в этом уверен. Сейчас мы зайдем чисто на открытие часовой свечи. Плюс ко всему у нас здесь находится уровень поддержки, о чем я уже говорил. И потенциал на повышение у нас сохраняется. Это то, что я вижу на графике. 10 секунд. Давайте зайдем на повышение. Здесь... Уменьшаем сумму сделки до 50. И ждем. Вот у нас происходит сильный импульс на повышение. Остается 3 минуты. Давайте с вами наблюдать. Небольшое движение вниз меня подкнется напугало, но тем не менее у нас отскок от уровня поддержки происходит. И сейчас цена пойдет дальше на повышение. Итак, ребята, я отходил. Достаточно большое количество времени прошло. А что мы имеем? Давайте еще раз окрепим. То есть, вот, цену у нас добили до конца часа на понижение, до 19.00. На открытии следующего часа у нас произошла консолидация. В краткосрочной перспективе это, естественно, разворот. Сильно цена на закрытие и открытие часа не отреагировала, как, например, вот здесь вот. Но, тем не менее, разворот мы словили. Цена продолжает двигаться на повышение. Сейчас будет пробой консолидации, то есть небольшого коридорчика. И цена отскочит от уровня поддержки, по моему мнению. В общем, ребят, я думаю, вы меня поняли. Представьте себе ситуацию, если бы все трейдеры торговали по одному анализу по одной системе. Это, в принципе, вообще бред, потому что на рынке в один момент времени кто-то сливается, кто-то выходит в плюс. А если бы все торговали по одному анализу, то они либо все сливались, либо выходили в плюс. В теории, конечно. Такого вообще, в принципе, не может быть. Так что пишите в комментариях, что вы думаете. Анализ – это искусство? И у всех он разный, или это наука, и у всех он должен быть одинаковым. Всем огромное спасибо за просмотр, обязательно поставьте этому видео лайк, если это видео было для вас полезным. Подпишитесь на канал, кто еще не подписан, нажмите на колокольчик. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, цена у нас пробивает локальный уровень, выходит из диапазона, и всем пока.